Я мухи мухе продолжить рассказ, Как муха жука заманила, И как они наглые, Твое сейчас, Что алочность сей их погубила. Теперь мухе ручка уже не нужна, ее привлекли телефоны Лука притащила С собою она Плевать ей на наши невзгоды Она телефоны Мои прибрала Бессовестная Это подвал С собою подельника Тварь привела Досадно Обидно Ну ладно Хоть жук и тупой Но ему телефон Стал друг Интересен по ходу. Быть может Жуку кажется Это сон Для мухи все это Не ново Ползут, изучают, и кто где нажать Быстрее, кто дело освоит И где же на всех телефонов мне взять Они дорогих денег стоят А муха и гук им на все наполевать. До лампочки и до фени Они телефоны взялись изучать, Коль сами того захотели. Откуда пришла к ним такая напасть, Чужие присваивать вещи? До да ручки сперва Наглая добралась Жуком все присвоивать вместе Вот муха опять По привычке ползет По той самой старенькой ручке Обоим, похоже, сегодня везет Попались трофеи Получше Вот так У людей Точности как и тут Есть также же присваивать Вещи Есть вещи Которые Люди крадут Воры телефонов парещи, Вот так У людей Точности как и тут есть также присваивать вещи. Есть вещи, которые люди крадут. бары Вори телефонов в